Всем приветики! Всем хорошего дня и прекрасного настроения! Мы получили беспроводные наушники iPods третьего поколения. Сейчас мы с вами их распакуем и посмотрим вместе комплектацию. Аккуратно вскроем пленочку, открываем аккуратно, переворачиваем, скрываем защитную пломбу сверху и снизу. Сейчас мы откроем коробочку и посмотрим их комплектацию. В комплекте инструкция, сам кейс с наушниками в заводской пленочке, ваночка картонная и провод для зарядки Lightning на Type C. Сейчас мы с вами откроем пленочку и посмотрим наушники. Так. Открываем. Как вы видите, наушники идут без амбюшур, так как это беспроводные наушники iPods третьего поколения. Кейс такой. Сзади у нас кнопочка, вот она, для того, чтобы подключить наушники к телефону. Идут они с разъемом Lightning для того, чтобы заряжать кейс с наушниками. Цена таких наушников. 780 рублей. Мы работаем как оп, так и в розницу. У нас есть доставочка по всей России. Не забывайте подписываться на наш YouTube по телеграм-канал, чтобы следить за новым поступлением товара. Всем хороших и выгодных покупок. Всем пока-пока.